<risos> <risos> <risos> o que a tinta? Kalte! Yes. Yeah. La, la, la, la, la, Oh <gasps> Человек, но паук Без него мы все как без лук Любые сети может свить Он тут, страшный человек-паук Отойдя говорю я кому говорю я Ну окей Пусть что это? пусть что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Ты че, тупая. Я же отдыхал. Теперь придется насрать тебе в тапок. Еще раз, брызгнешь. Я это сделаю. Ты попала. Боря. Это что такое, Боря? Отдай мне булку. Ну, Боря, бля. Отдай. нахер твою мать за 40 гривен штаны бля I I I I а что на тебе за головной огонь? подозреваю что маска сам делал? нет а кто? не знаю тот, кто на меня наделал, нарушил. Time. И мы э, телепартически, это называется телепартически, я знаю слово телепортическим. Can you please just try to be nice? Mama, Mama, you Mama, you mama. mama, you Mama, I, mama. So I am the one, no way your tongue don't need- что нам метает лд, пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Скажи еще раз, Ларин, чушка. Ах, ты... See the target. Yes. You follow the target and you shoot here. Hey, I want you to do me like this. Рэп наш русский, не итальянский, не французский. Мы нормально рэп читаем, никого не напрягаем. Это не Ака, не Гуф, не Тимати, 47. Это Владивостокские пацаны. Где <рэп> деньги, Лебовские? <рэп> Мы пришли <рэп> за деньгами, <рэп> Лебовские. Маня <рэп> <Банни> говорит, <рэп> они у тебя. Где <рэп> деньги, <рэп> Лебовские? Где деньги, Липовский? Где, блядь, деньги, говнёк? мен мен Does whatever a spider can Spins a web, any size your feet, just like guys, look out